В процессе обучения мы часто повторяем, что для трансформации требуется время. Так ли это на самом деле? И если человек действительно готов к изменениям и честен с собой, то времени не требуется столь много. Просто есть впечатление, что происходит все гораздо реально гораздо быстрее, чем мы готовы воспринять и принять. И время уходит не на трансформацию как таковую, а на честный отказ от иллюзорного восприятия. Ну, Опять же, субъективно, да, если мы судим по себе, то исходя из самого себя, то здесь об объективности речи быть не может. Потому что всех процессов, которые идут внутри вас, вы не то что чувствовать и осознавать, да, даже подозревать не можете, что это что-то идет. Что касается других людей, опять же, раз на раз не приходится. Никогда не подходим к единой мерке. Есть механизм трансформации, он еще шумерами заложен, в общем-то, пока еще никто ничего не отменял. Да? Механизм как бы и наведения колдовства, механизм избавления от колдовства, это и есть механизм перепрограммирования сознания, это и есть механизм трансформации. Когда сознание получает новую, дополнительную, возможно, более ценную, более прогрессивную программу, она в сознание может попасть быстрее скорости света. Вопрос, сколько она будет распаковываться в этом сознании. А вот этого никто не знает. Это все зависит от свободы самого сознания. Сознание может считать себя очень сильно прогрессивным и свободным, программа может считать иначе. И, соответственно, все пойдет по стандартному алгоритму. Сначала идет диагностика, программа диагностирует сознание, в которое ее угораздило влететь, и думает, о боги, куда же вы меня засунули? Да? Отдиагностировавшись, она вычисляет элементы, которые с ней не будут коннектиться вообще, то есть которые будут ей вредить. например, программы порабощения, программы антивирусные программы христианства, призванные изгонять все, что не по благодати, да? Все, что не по этой чистоте, все что например, не, не этой размерности, все, что не от бинера. Они будут это дело уничтожать. Прежде чем программа начнет работать, она должна посмотреть, а все ли безопасно вообще в этом пространстве, где мне теперь предстоит жить и трудиться. Выявив такие программы, коли они существуют, ее следующая задача их изолировать, отобособить, то есть умертвить, фактически, так, так, так нежно отсоединить от общей системы, чтобы они присутствие в этой системе даже не заметили о том что там что-то происходит то есть как бы для них все в порядке вот для этих вот систем как правило серьезные трансформационные программы если они сделаны грамотно по уму и не колдуном на коленке а действительно серьезными информационными магическими системами они именно так и будут поступать они сходу шашкой рубать то есть они сначала Пространство себя обеспечит, а автобособив вредоносные программы, дальше происходит их извлечение, да? поскольку они уже ни к чему не привязаны, их нужно извлечь. Как правило, этот момент человек очень здорово чувствует, потому что это проходит через ломку физического тела или психическую, но в любом случае это уже ощущается носителем и очень-очень хорошо. Хорошую гуманные программы делают это ночью. А если вот время, к сожалению, поджимает, то может пройти это просто через такую, очень серьезное заболевание. То есть перепрограммирование через заболевание. Но вот этот вот, когда идет заболевание, идет не само перепрограммирование, а именно извлечение вредоносных программ, То есть отторжение. Сама система становится абсолютно нетолерантно торгает эти элементы. А вот дальше, когда вредоносные элементы устранены, когда пространства достаточно, программа начинает уже себя перепрограммировать. И вот на этот последний момент действительно времени очень-очень немного. Буквально действительно там вдох-выдох, и все готово. А вот на первые шаги, на эти подводные, может уйти очень много времени. До несколько лет, коллеги, иногда уходит Время. Поэтому а, здесь вопрос, сколько на это надо, опять же, раз на раз не приходится, не обобщаем. Время в любом случае будет нужно, но сколько зависит от самого сознания, сколько уйдет на процесс подготовительный. Если сознание готово, то оно уже на утро просыпается в абсолютно измененном состоянии, в абсолютно измененной реальности которая его измененная программа разума перестраивает вокруг себя мгновенно. Но если нет, значит нет, никто не будет насильственно устранять что-либо из сознания, потому что это гарантирует психические проблемы, как минимум будет такая непонятная амнезия. Тут помню, тут не помню, что вообще это происходит там. Никому, никому это не надо, когда мы говорим о магической трансформации. Так действуют эгрегориальные подгрузки. Вот они действуют грубо, они просто внутри начинают махать кулаком, да, объясняя как бы этому разуму, что единственная возможность у него выжить, это быстренько принять эту программу как единственную важную. И всё.